Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Проект «Полезная привычка за 21 день» Делаем утреннюю зарядку 5 плюс 5 Вышел на финишную прямую. Нам осталось прозаниматься еще 5 дней. Вы, конечно, хорошо знаете, что движение – это жизнь. Поэтому сегодня мы с вами двигаемся, улучшаем кровообращение, обменные процессы и запасаемся энергией. Вдох-выдох. Маленькое движение, пружинище коленями. И сводим руки внизу на уровне груди и вверху. Продолжаем также. Всего 4 точки. Теперь сделаем шаг чуть шире. Продолжаем пружинить коленями и выполняем более быстро скрестное движение. Всего 4 точки. На уровне таза, на уровне груди, над головой и за спиной. На уровне таза, на уровне груди, вверху и еще раз за спиной. Продолжаем также. Четыре точки. И еще раз также. Делаем шаг шире. Переходим с ноги на ногу. И начинаем двумя руками тянуться за колено, слегка разворачивая плечи и корпус. А теперь быстрое движение руками скрестное. Вверху и внизу по одному. Четыре повтора. Скрестно, быстро. Внизу и вверху. приставной шаг и уводим руки в стороны небольшая пружина руками круг руками большой круг руками а теперь руки на уровне плеч и вращаем от плечевых суставов в одну сторону и в другую сторону и снова большой круг руками с небольшим приседом и снова руки на уровне плеч вращение в одну сторону в другую сторону Большой круг руками, небольшой присед. Последний раз также. И снова переход с ноги на ногу, руки за колено. И снова быстро руки. Вверху. Четыре. И снова большой круг руками. Вдох, выдох. Теперь раскачаем руки из стороны в сторону, а ноги продолжают переходить. Мы разогреваем наши тазобедренные суставы. Руки помогают разогреть плечи, плечевые суставы. Как бы Переводим руки, раскачиваем их из стороны в сторону. Руки переведем на уровень плеч. Ноги работают так же. И мы начинаем заворачивать плечевые суставы. Руки из плечевых суставов. Разворот корпуса. Переход и разворот корпуса. И еще раз так же. Продолжаем так же. Переход в разворот. Стопы плотно прижаты к полу. Можно закрыться руками. Закрыться рукой. Последний раз так же. поставить также широко мы разворачиваем корпус мы разворачиваемся в выпад руки уводим вверх и в другую сторону также разворот нога сзади на полу пальцы ушла и другая сторона держите центр помните что у нас все время подобран живот подтянут живот разворот Выпад, разворот, нога сзади на полупальцы. И снова только разворот корпуса. Еще раз так же. Теперь мы останемся в центре и уйдем в плие. Поднимаем пятки над полом, руки уводим в стороны и удерживаем баланс. Держим, держим, держим, держим. Переход в одну в другую сторону, потянулись руками за колено. Снова возвращаемся в плие, уводим руки вверх. Удерживаем положение и начинаем удлинять правый бок, левый бок. Нас как будто за руку тянут вверх. Еще разочек. Переводим руки в стороны, поднимаем пятки над полом и снова держим баланс. Плие, но в балансе. Опускаем, стоп. Пятки в пол. И снова разворот корпуса. Одной рукой тянемся. Теперь мы будем тянуться левой рукой вправо. Рисуем большой круг. Рукой уходим вниз к стопе. С небольшим наклоном. Такой большой круг. Рукой растягиваем весь верхний бок. Выполняем еще один раз также. Выполним всего 8 раз. И теперь мы остались в выпаде и раскрыли грудную клетку. И все выполняем в другую сторону, большой круг рукой с небольшим выпадом и наклоном вперед. Полный круг – это вдох, выдох. Вниз уходим на выдохе его восемь раз выполняем последний раз также, и теперь раскроемся возвращаемся делаем вдох и заворачиваем плечи слегка подкручиваем таз стопы параллельно но стоят широко и еще раз так же разворачиваем кисти ладонями наружу руки такие эллипс раскрылись еще раз закрылись раскрылись еще разочек закрылись раскрылись теперь ставим стопы чуть позже и снова раскачиваем себя из стороны в сторону. Руки уходят в одну, в другую сторону. Движение плавное, спокойное. А вот теперь перевели руки вверх и покачали руки над головой. А ноги продолжают переходить из стороны в сторону. Возвращаем руки на уровень таза и снова раскачиваем руки из стороны в сторону, включая весь плечевой пояс. Последний раз также возвращаем руки вверх над головой и снова раскачиваем их из стороны в сторону. Последний раз также. И снова руки внизу. Вот теперь мы с вами их еще больше расслабляем. Как будто снизу что-то захватываем. Подтягиваем корпус. Наклоняем слегка вперед. Расслабим шею, плечи. Покачаем плечи. потянем руки вниз по очереди. Поднимаемся вверх. Уводим руки вверх. Делаем шаг чуть-чуть уже. Переводим правую ногу на пятку. Левую Присогнули, присели на ней, разворачиваемся к прямой ноге, переход в другую сторону, тянем наши кроножные мышцы, заднюю поверхность бедра, держим спину и подтягиваем живот, конечно. Теперь мы переводим таз вправо-влево, поднимаемся вверх, раскачиваем его из стороны в сторону, чувствуем, как наши Тело наполнилось энергией проснулась я уверена что у вас все хорошо получается раскачиваем таз немножко плечи почувствуйте такое приятное приятное ощущение делаем вдох выдох еще раз также и на сегодня это все я уверена что вы не заметили как пробежали 10 минут нашей зарядки я уверена что у вас все хорошо получается